Да, такие ситуации иногда бывают. Здесь главное не сидеть и не ждать, что все исправится само по себе. Бывают случаи, когда происходит сбой на самом сайте, но, скорее всего, вы что-то делаете не так. В любом случае, про любые технические ошибки более подробно вам подскажут и помогут исправить их в техподдержке самой площадки. Друзья, мы искренне желаем вам успехов и побед на торгах.